Как сохранить и приумножить капитал? Этот вопрос волнует не только бизнесменов, но и простых людей. В Европе и США уже давно принято обращаться к специалистам по инвестициям. Российские граждане привыкли распоряжаться деньгами самостоятельно. Вот только сориентироваться в новых финансовых инструментах человеку без опыта сложно. Вклады, недвижимость, акции, ценные бумаги, криптовалюты. Нужен человек, который подскажет, куда вложить деньги и как их приумножить. Финансовый консультант. Кто может стать таким экспертом? Человек с аналитическим мышлением, который отлично разбирается в экономике, финансах, статистике, ориентируется в ценных бумагах и фондовых рынках, свободно владеет английским языком, умеет работать с большим объемом информации, быстро переключается между задачами. Он способен прогнозировать ситуацию на рынке, составлять бизнес-планы, разрабатывать инвест-проекты, вести переговоры, конференции и семинары. У финансового консультанта должна быть отличная память и высокая стрессоустойчивость. Ответственный, целеустремленный, честный, он умеет ясно и убедительно излагать свои мысли и готов постоянно обучаться. Чем занимается финансовый консультант? Оценивает ресурсы клиента, разрабатывает инвестиционную политику, схемы взаимодействия с банками, страховыми и брокерскими компаниями, просчитывает риски и помогает принимать финансовые решения. Иными словами, советуют. Куда, когда, на какой срок и в каком объеме вложить средства, чтобы получить максимальную прибыль. За консультациями к экспертам обращаются и корпорации, и простые люди. Например, когда хотят открыть свой бизнес, но не знают, с чего начать и в каком направлении двигаться. Проблема, которая стоит сейчас очень остро, как выбрать грамотно направление монетизации своих талантов, навыков, умений. Другими словами, какое направление бизнеса или какой конкретный бизнес ему открыть, чтобы это приносило ему дополнительный доход, чтобы это позволяло ему самореализоваться, и чтобы это на перспективы было ему интересно долгие годы. Профессиональные знания пригодятся финансовому эксперту и при планировании личного бюджета. Такой специалист может обеспечить себе достойный пассивный доход. Еще одно преимущество профессии – комфортные условия труда. Минимум двигательной активности и физических нагрузок – огромный плюс для людей с нарушением зрения или опорно-двигательного аппарата. Можно работать самостоятельно или в коллективе. Самому планировать график без привязки к офису. В настоящее время э, система удаленного доступа, различные мессенджеры и другие э, каналы связи, которые мы используем, позволяют работать как вам из любой точки света, да, так и работать с клиентом, который находится на любом фактическим континенте. Это также расширяет границы, которые э, могут э, быть хорошо монетизированы, то есть получается, вы таким образом расширяете географию своих клиентов и количество своих консультаций, а соответственно количество денег, которые к вам э, привлекаются, да, вы увеличиваете в разы. Финансовый консультант может работать на себя или устроиться в банковскую структуру, инвестиционную, брокерскую или страховую компанию. В различных отраслях экономики, промышленности, туризма сейчас требуются грамотные эксперты. Сейчас не время делать какие-то ошибки там, или пробы, или там, попытаться из количества сделать качество. Поэтому и нужны такие специалисты. Мы занимаемся привлечением инвесторов в регион, в российский регион. И мы понимаем, что это же не просто там нарисовал на листочке какой-нибудь проект, и показываешь его там по телевидению, и сидишь и ждешь, когда тебе придут инвесторы. Это большая, кропотливая работа, и финансовый эксперт – это как бы один из основных, Постулатов этой работы. Экономистов действительно готовится все больше и больше, но вот грамотных и адресных таких экономистов, которые позволяют вам зарабатывать денег все больше и больше, их все время не хватает. Экономика в настоящее время сильно усложняется. И а, это, с одной стороны, отпугивает. Обывателей, а с другой стороны делает э, финансового специалиста все более востребованным. Получается, что людей, которые задаются вопросом, как же мне вот в этой всей сложности э, заработать э, что-то дополнительное да, все больше, а людей, которые могут э, помочь в этом разобраться, их не так много. Соответственно, абитуриенты, которые будут обучаться по специальности финансового консультата, они будут выходить в рынок фактически на расхват. Хочешь стать востребованным специалистом и обеспечить себе высокий доход – Узнай, как и где получить профессию финансового консультанта. Ищи список вузов и требования к абитуриентам на специальном портале «Поступай правильно».